золоченье тут что-нибудь оставили нам они нормальные виники какие-то слабых банях тоже бы сходила они ничего не выкинули а ты кто такая старая кляча? А, а, а, а что, а что, а, с а какой целью интересуетесь? Что в моем доме делаешь? <связывающий> извините, извините. Отсюда. А! Что что я отсюда. Я знаю, я знаю тайну кислородного коктейля. Ну-ка, давай, садись, расскажи. Вот, вот, берем банки с собой. Здоровый. Здоровый. Здоровый. Здоровый. Здоровый. Вот, вот, вот. Кислородный коктейль. Я тут приверегла. Как звать-то тебя? Партакиада. Меня. Валанда. Да, так, еще. давай сразу же и вениками бизнес займемся. Давай. Ну, а, так они новые, что ли? Вообще новые. Тут молодежный заезд же. Ну короче, давай я буду веники торговать, а ты там коктейль свой, я не знаю, что ты там будешь. Ты можешь мне его сделать? Ну, давай, что там делать? Вот, вот. Пойдем, пойдем, пойдем. Банки есть. Все показываю. Это, это наверное, у кого? Широновый рюкзак. <с> Знаменитый. Бери. Банки Бери. Бери одну. Вот нормальная баночка. Нормальная. А люди-то будут пить, не отравятся? Какое наше дело? Наваримся! Ну, давай, давай. <свист> да не мой, так сойдет им <свист> что-то. Там... Точно? Конечно. Ну, че... давай тогда. <свист> давай, шампунь! Что у тебя есть? А, да. Шампунь. Вот, да, а это что? Давай хоть подушимся, от нас в помойке пахнет. Что, Ау! Oh! Фу! Head <смех> Вот, на, ну, что там? Вот. Ага. -а -а. 100 грамм. У тебя тоже 100 грамм? Разбавляем. Наливаем. Палка где? Ты же была с палкой. Сейчас нового ну, найду здесь. Все, И... размешиваем. Что Туда? люди будут пить сокулки? Ни никому не говори. <связь> <связь> вот, вот же вращательными движениями. О, О, смотри, попой у меня... помогай. <связь> что, у меня то получше даже. Так, кто да? <связь> <связь> <связь> давай еще водички давай лей чем больше коктейля тем больше денег будет. так да. трубочки трубочки нельзя ладно трубочка да ладно так выпью. А сколько тут стоит коктейль-то да. 20 рублей да ну будем давай забирать что хватит, наверное, так. У меня все что-то молока даже мало вишня. Меня... Ну что, давай, что? Вся вода. Ну что, пойдем? Давай, я войду. Веники бери. Так жди, так. За нужно, наверное, написать будет. Что там, сколько почем? С людьми-то умеешь общаться, нет? Так-то да! Давай еще, ручка есть? Где-то, где-то, может, что-то завалялось. Смотри, насос еще есть. Сос. Перекачивать. Ладно, если что, воздух туда Есть чем написать? Как не пойму, что мне ничего. А, где ручка? Да? Я не знаю, это чей этот. Нашел вот ручку. Так, так, что, давай, что, сколько у тебя будет? стоить? какой Десять. Я жди стакан поищу, и, и ты веники будешь продавать. Так, а, стакан тебе начать наливать больше, а, так А, так-то да, где-то где во второй, где-то во второй было. Ну ч, из банки попьют из-под зеленого горошка, какая разница? А? сколько мой веник-то будет стоить а кстати в городе в городе говорят Ты в городе это был. когда последний раз была Ой, давно уже не была давно а -а -а, в городе говорят 50 рублей ну, по 20 рублей по да. 20 дадим mm -hmm. да куда деньги то денем покушать надо по-человечески хоть <клышленный> все откуда-то жрать может в Армению не сходим шашлычка поедим я как бы здесь первый, первый, первый, первый раз. Я сложу тебя тут нормальные места, кто тебя не обидит. У меня три класса образования, у тебя. Ты, ты че, у меня два выше. Два, два выше? Конечно. А как ты до такой жизни докатилась? Нифиг Не фиг знает, что со мной происходит вообще. Я так ты, видишь, идет такая. Дольчик об А я и тут так. Да, это вот здесь вот так одевают, да? Че я королева тут? Бензоколонки нашей. Великой помойки. Ну и что? Где? Где? Где народ-то? Да <связывая> послушала я тебя баванга, блин. <связывая> да и че ты ты? Португела, блин! Да, да хоть покурить-то! Какая с тебя бизнес-заниша? Ой, королева. Тобой каши не сваришь, блин. Каши не сваришь? Коктейль! Смотри, у меня-то, у меня-то, у меня-то! Пять рублей! Ой, чё ты пять рублей? У меня уже за второй десяток перевалит скоро тут. Ага! А давай песню! Давай я стою? Давай, холодно хоть блин. Давай, что ли? Веники, веники. А, коктейлики и веники. Веники, веники коктейлики и веники. Веники, веники коктейлики и веники здорово кошельки о, ничего себе магазин на дороге. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте вот все. Веники, веники, втра втра втра втра берем, втра втра свежие, Берем. Берем коктейлик коктейли, коктейли, а, мар... Можешь попробовать? Конечно. А, а вообще, ароматы французы. А, Их коктейль. О, вообще, шикарный. Берем. Так, так может девушка все купите уже ço... сразу. Commitment. Что нам а, тут стоять? Мы с вот пойдем. С там... пойдем бьем. гулять. Да, может Давайте проб... сложите Может попробовать, да? Пробуйте, пробуйте, пробуйте, пробуйте. За дома же не, да, да не все? Все. Покупайте! Вы ну что, берем. сразу все заберете, может у нас Конечно, нет, не должны. Нам без датчика, пожалуйста. Вот два же добрые люди на свете. Сегодня Армения! Желтые! Руля! Ну что, Армении мы расстанем! В Армении!